Наша четвертая поездка в Польшу по бла, -бла карм Небольшая история Вот на таком бусике мы и отправились в очередную поездку в Польшу. Сейчас вы видите кадры с Львова, где мы ожидаем еще одного пассажира. На этот раз мы решили ехать в Краков. У нас был вариант поехать за 350 гривен с Киева до Кракова э, по акции от компании Колайнс. Но, к сожалению, ближайший рейс был только на пятницу. А мы же хотели успеть заехать в Польшу до выходных. Поэтому выбрали поездку на бла бла каре Но нас ждал полный зашквар на границе. Сначала мы поехали на игрушки и о чем очень-очень пожалели. Много тачек, сами видите, пропускают очень-очень медленно дорога до этого пункта. Вообще, какая хуёвая. 111. Счастливое число. Да, это не мы. Столько людей, извините, зачем вы туда едете? Я встречаюсь, я я я я 123 <связь> до того, как очередь делится на две, и те ребята, которые стоят в начале вот этой очереди, что делятся на две, там стоят часов уже. Все-таки, <связь> Ну, если мне все вообще запасом не дают. Секс, <связь> ты там не все по-другому досажал? Есть туалетная бумага, в поле выходить. У меня меня тоже. Здесь встретим по-любому. <плес> нет, ты не понял. 120 машин только. Его ну, как получили делиться на 3 <плес> <плес> а там еще 5 километра. А чего не пускают? Ну какая причина? Чё? Ну, чё, чё ну, вот спринтер стоит до знака. Тот, что перед ним стоит, он говорит, что вот это место, вот этого спринтера стоит 40 минут. Они очень медленно пускают. Не преимущественно берутся второй полосы, преимущественно на. Это. В итоге мы решили вернуться, а что Ты можешь, короче, с бутылкой, с бабкой пропакшить кофе, на коне границы перескакать. Саня, ты снимаешь шутки наши. Деньги да, если что еще редкое. Машина. Машины. банана. А тут на А Это круто, потому Я не В Да, в других заданиях я В Да, что это вот если кому-то срочно надо, и, и кто-то не хочет встречать рассвет с вами в А ты, пожалуйста, головой не расшуярь стекло, потому что не пустя через границу. Серьезно, Саня, тут, короче, купить золотые, это дешевле, чем мы купить. Да, обмотнёмся Тут дешевле, еще раз. Ребят, мне рассказывали, да, на границе вообще хреновый Кто рассказывал, я тебя говорил. Комфортабельность поездки на мини небольшой компании людей намного выше, чем на рейсовом автобусе. Также в веселой компании легче принести тяготы и ожидания на границе. Плюс есть высокая вероятность завести новые полезные знакомства, что мы и сделали. В итоге это перевернул в офигенное приключение, дало нам новые возможности и бесценный опыт. Об этом я расскажу уже в следующем выпуске влога. Подпишись, чтобы не допустить это. В конечном пункте Кракивац мы поставили всю ночь. И как раз на рассвете заехали больше. Слава Богу, без особых сложностей.